ставим трубу на место это получается очень просто подняли снизу и потом вставили вот этот кирпич нанеся раствор на низ на сам кирпич полностью и наверх обязательно здесь все было нанесено раствором был. испачкана примерно так и кирпич вставляем наружу туда, придерживая его в горизонте рукой правой очень сильно, чтобы он никуда не наклонялся. Вот теперь здесь нужно выдержать паузу, чтобы раствор впитался, затвердел немного. И тогда нужно будет выбивать клинья, откручивать эти страховочные брусья, потом выбивать клинья вот эти, и отпускать трубу Вот так труба повисела неделю mm -hmm. и встает опять на свою новую печь.